Ну что, микрофон проверим. Прям сейчас распаковываем такую штучку. Стоит недорого очень интересно интересно прям что-то так фокусировка плохая. качество нет рука проще вылез вроде недорогой за, за маленькую копейку обещают хорошее качество Просто сейчас вот стоковый телефон подключен, микрофон оригинальный, Huawei P20 Light версия. Так, теперь петличка длинный, очень кабель в принципе, ну хватит. В будущем будет стоять в шлеме нормальный три с половиной миллиметра на крайний случай можно еще наушники подсоединить выход будет такс ну чё петличку сразу возле себя поближе момент истины был вообще смысл покупать нет ну вот теперь в принципе, работает эта петличка. Я, конечно, сейчас пока записываю, не вижу, э, не слышу, точнее. Только вижу запись, но... Когда буду загружать видео, надеюсь, меня это удивит. И напишу вам. Но, ну, в принципе, за такие деньги, если будет классный звук, в дальнейшем будет стоять в шлеме. Премиум, не премиум, но... Если он будет того стоить, в принципе, чтобы я в шлеме рассказывал что-нибудь во время путешествия на мотоцикле, будет вполне прилично. Ну, до скорой встречи!